Важные изменения для рекламодателей на YouTube Обновление условий использования, новый формат рекламы и фишки YouTube Привет, это Мария и Новости Диджитал YouTube обновит условия использования видеохостинга Они вступят в силу в середине 2021 года Новые условия запрещают собирать любую личную информацию о пользователях, если пользователи сами не дали на это согласие. Также нельзя собирать данные распознавания лиц. Кроме того, теперь рекламу можно размещать в контенте каналов, не участвующих в партнерской программе YouTube. Система самостоятельно подберет видео для безопасного размещения рекламы бренда. Создатели каналов, которые не участвуют в партнерской программе, не получают доход. Но они могут подать заявки на участие, если их канал соответствует критериям. Полный вариант условий использования доступен на YouTube. Ссылка будет под этим видео. Напомним, что недавно Google запустил тестирование аудиорекламы для YouTube. Команда Google Ads официально представила аудиорекламу на YouTube – первый формат, предназначенный для контакта с пользователем, который слушает контент на YouTube. Сейчас аудиообъявления, о которых мы говорили еще в сентябре, находятся на этапе бета-тестирования. Поэтому, чтобы подключить новый формат, необходимо обратиться к менеджерам Google. В Google Ads аудиорекламу можно создать видеокомпании с целью узнаваемость бренда и охват. Максимальная длительность аудиосообщения — 30 секунд. Также для запуска нужно загрузить на YouTube креатив с анимацией или без нее. Для аудиообъявлений доступны те же показатели эффективности, аудитории и возможности, что и для видеокомпаний. Аудиообъявления помогут расширить охват и повысить узнаваемость бренда. По данным YouTube, более 50% зарегистрированных зрителей, которые слушают музыкальный контент, делают это более 10 минут в день. Вместе с аудиорекламой в Google Ads станут доступны динамические подборки с музыкой, специальные группы каналов с композициями в популярных жанрах, а также посвященных определенному настроению, интересу или увлечению. Google анонсировал динамические подборки для видеорекламы в сентябре 2020 года. Сейчас они доступны в некоторых странах. Кроме музыки, подборки объединяют видеоконтент на одну тему, например, о сезонных событиях, путешествиях, спорте, красоте и моде, видеоиграх и так далее. Такие подборки упрощают поиск подходящего для показа рекламы контента. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!